Известно, не так давно в Москве была затеяна реформа здравоохранения. Чиновники говорят, что все делается во благо, что слишком много стационарных мест, людей объективному надо амбулаторно лечить, что реально врачей никто скачать не будет, им предложат переквалифицироваться на другую специальность. Но сегодня, 2 ноября, сейчас в вот 14 часов на Суворовской площади собирается митинг, где врачи заявляют, что не все так хорошо, как хотелось бы. И мы сейчас видим беспретендентную для маленькой станции Достоевской толпу, которая идет на Суворовскую площадь. мы находимся в очереди к метовой металлоискателю. Народу чуть более чем дофига. Другое дело, что, как говорили организаторы, врачи должны были быть одеты в халат. В очереди я такую общественность не наблюдаю. Кто знает, может врачи уже прошли. Поскольку меня интересует именно их позиция профессиональные. Добрый день. Я деликатно даже не буду спрашивать, как вас зовут, чтобы у вас не укидывались работы, но вопрос, значит, в следующем. Власти нам постоянно говорят, что здравоохранение в Москве реформируется для, для блага, и, и, врачи, и врачей не уволят, им предлагают переквалифицироваться. Расскажите, чем вы недовольны, какие вы проблемы сейчас видите этой формы здравоохранения? Я не вижу то, что это будет лучше для, в первую очередь для пациентов, во вторую очередь для врачей. Почему для пациентов? Потому что те больницы, которые собираются закрыть, они нужны. Не проработаны многие этапы. Пытаются с первой перескочить на третье, пропустив, допустим, условно говоря, второй пункт. Вот. Поэтому сложно говорить о какой-то пользе для пациентов. Конечно, власти и... Идеи точнее организаторы идеи э, этой реорганизации против того, чтобы мы здесь собирались, а не против того, чтобы мы высказывали свое мнение. Потому что э, невозможно э, улучшить то, э, что... Э, я даже не знаю, как сказать. То есть я, то есть давайте тогда немножко дальше пойдем. То есть я правильно понял, что власти говорят в газетах, что больницы не закрывают? Это не соответствует действительности, правильно? Нет, ну как ты не закрывают? Больницы действительно не закрывают их языком, а оборудование из больниц перемещается в другие больницы. А что будет на месте этих больниц, неизвестно. Соответственно и пациенты будут перенаправлены в другие больницы, но... Учитывая столько, сколько жителей в Москве, нельзя сказать, что это будет благоприятно в Одессе? Далее, следующий вопрос. Как вы относитесь к тому, что власти говорят, что у нас дефицит врачей в Москве, есть 5000 свободных вакансий. И тема, кто те отработал в своей больнице из-за того, что профилируют. предлагают пройти курсы переквалификации. И заняться немножко другой прочейной практикой. Это правда или нет? Да, действительно, врачам предлагают переквалифицироваться, а также врачам в тех больницах, где сокращается штат, согласно закону предоставляют другие вакантные должности. То есть, представляете себе, то, что врачу, соматологу или физиотерапевту предлагают должность санитара. Вот, это смешно. Также, да, действительно, Печатников утверждает то, что можно будет переквалифицироваться, допустим, из э, того же эндокринологов, терапевтов, но согласитесь, то, что каждый учился на то, что он хотел. Учеба в медицинском это не один год, это практически как минимум 7 лет. Вот. И вот, такие вот, вот так вот запросто, я думаю, <laughs> это просто оскорбление. Спасибо за комментарии. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Добрый день, расскажите, пожалуйста, почему вам не нравится нынешняя реформа здравоохранения в Москве, какие к ней вопросы неприятные Потому что эти реформы касаются не только Москвы, но и всей России. Абсолютная ложь по поводу зарплат, абсолютно дутая, раздутая статистика. Полное очко втирательство по Темкинские деревни. Все это ложь и неправда. Медики на самом деле голодают и получают крайне небольшие зарплаты. Они отсылают, несмотря на то, что свои квиточки на сайт Министерства здравоохранения, это просто игнорируется. Тем не менее, в глаза населению говорится абсолютная ложь, что медики получают большие зарплаты. Соответственно, население думает, что чем мы недовольны, что мы зажрались, но это все не так. А, понятно. Как вы, значит, относитесь к перепрофилированию больниц, которые сейчас в Москве происходит? Крайне отрицательно. Врачам вместо того, чтобы предлагать какие-то нормальные должности, предлагают должности уборщиц. Это на самом деле так. То есть, то есть формально не нарушая законы, их просто-напросто увольняют. Очень интересно. Спасибо за информацию. Добрый день. Если не как бы не стрёмно, представьте себе представителей какого движения. Меня зовут Константин Сунный. Угу. Я сторонник комитета за рабочий интернационал. Это левая организация, которая защ... борется за интересы трудящихся. Так, теперь расскажите, что вы думаете о нынешнем московском здравоохранении? <свят> ну, что я думаю? Сокращают больницы, сокращают штат и вообще развалит всячески медицину. Вспомнить хотя бы вот это вот известный закон, не закон, а регламент 10 минут на пациента, когда вообще невозможно никак продиагностировать болезнь, то есть невозможно на самом деле заниматься медициной врачу. Врачи обязывают фактически только писать бумажки вот, и формировать некую отчетность. В общем, медицину нашу разваливают, и это не происходит не по недосмотру, как многие думают, не по недосмотру чиновников, а это целенаправленная политика наших властей, которая сокращает вообще весь социальный бюджет, и медицину, и образование. То есть, вот если вы следили, вы знаете, что как бы министр финансов наш э, очень как бы, ну, пессимистично описал э, перспективы нашей экономики там, в связи с падением цен на нефть и вообще. Да? санкциями и так далее. Но какой выход он видит да? за счет чего, он, чего наши власти стараются как бы ну, поддержать экономику не за счет э, олигархов, не за счет э, крупных собственников, а за счет э, простых людей, да? то есть и врачей, и пациентов. Вот, то есть сокращаются э, всю, всю социальную сферу. Примерно вот. одновременно при, принимают такие законы, как э, сохранение ну, выплаты из, из бюджета, а, так, так называемый закон Ротенберга, дачи Ротенберга. Выплаты из бюджета, а, значит, конфискованных вил и дач наших олигархов за рубежом. да, То есть наша власть как бы показывает, чьи интересы она на самом деле защищает. Вот. И что мы должны делать, это главный вопрос. То есть, ну, понятно, что один митинг как бы ничего не изменит. Вот. Но совместные регулярные действия врачей и вообще всех бюджетников, которых сейчас сокращают, они действительно могут заставить власть отступить. Потому что игнорировать, скажем, 30, 30 учителей или 30 врачей власть может, но игнорировать какие-то совместные общие действия двух тысяч врачей или 5 тысяч врачей и учителей да, власть просто не может, это просто невозможно. Сможет, вот, поэтому наша здесь задача это не просто прийти на митинг и разойтись. да обменяться контактами друг с другом, чтобы э, наладить регулярную борьбу, борьбу против э, сокращения бюджета, против коммерциализации медицины и образования. А, Это возможно. Да? А, а, так, еще один момент. А, да, два вопроса. Вообще эта реформа, она уже принята или нет? Я, я не озабавлся. Не Знаете, она, как бы, многие вещи по коммерциализации медицины, они уже приняты давно, но... Наша власть же, она понимает, что если все законы сразу принять, да, вот, то люди сразу на улицу будут. Поэтому они хитро действуют. Они вводят вот это вот сокращение очень постепенно. Постепенно и это, это не вчера происходит в политике. Да? В 2012 году. Да, да еще Марк раньше. Таким так еще вот еще это даже это раньше. Было. Еще не в этом дело, а много другое. Да. Дело в том, что вы знаете, что теперь бесплатно будут лечить спецлечением всех э, этих э, депутатов, чиновников высшего ранга. За вас счет. Это подписал Путин вчера и позавчера. Ну вот, официальный. Подписали диверсанты, получали. Да, да. да, теперь, а вы будете теперь в ОМС, там, это обязательно медицинская, и то, с чего они будут это давить, никто не знает. Правильно, наверное. Да, нет, я... нет. Да, дело в том, что это пусто. Когда я еще нет, не, надел, и... вот этот загон скотский, под названием Суворовская площадь, когда всяких загнали, я понял, что нас считаются скотов, и вас считаются скотов. Совершенно и меня. Верно. Вот мы скоты. Вот здесь загон. мнение, И если сейчас полиция начнет разгонять мало ли что, людям деваться некуда. Их просто здесь забьют. То есть бежать даже некуда. По, по подъездам, еще чего-то. Элементарненько, это так клево сделано. Я, я впервые здесь. я сейчас удивился, просто как такой загон может. Давайте... Ну давайте. Серьезная тема. Вот вы, вы, вы, вы врачи или пациента? Я и врач, и пациент, но как бы все Понятно, каждый врач, он пациент Вот это, все, что вы говорите, это верно Но сейчас самый главный вопрос, это что делать Но вот что люди делать, не просто так ищут это... Я не буду, иначе я сейчас сяду Разбираться с пятой колонной внутрь врага нашей страны а Это не... все кругом Просто как говорится, свергать просто начисто, как это было в семнадцатом году Другого не дано теперь Другого не дано Больницу, И поэтому вот это вот сейчас мы сидим, это трёпает от чистой воды Сейчас все разойдутся, разбегутся Ни одну больницу не закрыли Люди не просто радошлись и Почему люди с меньшей категории врачи? оказывается на улице, предлагает им, как говорится, это, работу санитарами. Почему? Александр, Александр из национально-освободительного движения Филдхова. А? Известные кремлевские тролли, провоканты, которые вот, борются с хатинской вот он позиции. Говорит, что он что э, а здесь не нашли, имеет да? интересов. Он прекрасно знает... Э, что, все я на степа, да, так, по мнению. Извиняюсь, можно совершить эту силу. Вы Или так как, вот, да. Хочу поселок... запуск, да, что, уважаемые, а? дайте взять эту Скажите, а, мать, да, кого вы считаете пятой колонной? А мне все равно, наверное. Знаете, сколько просмотров